Всем добрый день! Начинаем пресс-конференцию. Мы сейчас будем говорить о злоупотреблениях со счетчиками газовыми со стороны газораспределительной компании в Харьковской области. У нас в студии адвокат потерпевших по делам злоупотреблений Ольга Негодова, депутат Харьковского областного совета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах и собственно пострадавший Владимир Миргород, Зоя Твердохлеб и Татьяна Нестеренко. Здравствуйте, Дмитрий. Вам да? Да. Сначала передам слово. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, начать стоит, наверное, с того, как это все началось для меня. К нам в организацию пришла Зоя, собственно, с ситуацией, которая у нее возникла с газовым счетчиком, с газораспределительной компанией. И мне до это, я до этого слышала о ситуациях с счетчиками, со схемами злоупотреблений, когда берутся они на поверку и потом возникают всяческие проблемы у жителей, употребителей. Ну, у меня не было как бы фактажа, и Зоя пришла, там мой помощник, наш юрист, он начал ей там указывать консультативную помощь. Вот, да, Игорь. И, собственно, это, наверное, бы, так бы закончилось одним случаем, если бы через каких-то там, по пару пару-два-три месяца ко мне не, обратился, не обратились другие потерпевшие, это семья Нестеренко, собственно. И когда они мне начали рассказывать свою историю, то я как бы у меня было какое-то чувство дежавю, что я уже это где-то слышал. И вот я начал вникать в эту историю, сравнивать и, и просто вспомнил, что три месяца назад приходила Зоя и просто меня убило, что эта история абсолютно один в один с одинаковым счетчиком, с одинаковым подходом. Вот вся процедура и все подходы были абсолютно идентичны, они совпадают там на, 90, на, на больше 90%, все вообще идентично, кроме суммы штрафа. Все было одинаково, и тогда я начал ну, интересоваться, тогда я с Ольгой связался, собственно, сказал, что это такая ситуация, это стандартная ситуация, что таких ситуаций еще есть как минимум там, до десятка. Рассказала мне о Владимире, рассказала о, друг, о других потерпевших, я начал узнавать, о сво... ну, всячески узнавать эту ситуацию, как-то пытаться ее будировать у других знакомых, и оказалось, что у многих людей не только в Харькове, а и в области, в Змеевском районе, Балаклейском, Харьковском, одно и то же происходит. И, ну, по сути, происходит ну, циничная хамская схема, то есть на мой взгляд, да, это моя оценка. Я в процессе своей деятельности видел разные схемы, там, коррупционные, грубо говоря, они там, бывают разные, бывают талантливые, бывают хитрые. Бывают наглые. Но это, наверное, одна из самых наглых схем. То есть это настолько беспредельная история, когда газораспределительные компании, их представители, по сути, штрафуют людей просто потому, что не могут. То есть аргументов нет никаких, они просто рисуют ситуацию из воздуха и потом предлагают ее, скажем так, порешать неофициально. И это массовое явление в Харьковской области, в городе Харькове. Ну и я хотел бы сейчас, чтобы каждый человек, который так или иначе был потерпевшим в этой истории, рассказал вкратце свою историю, ну и потом Оля продолжит, как она расценивает с точки зрения права эту ситуацию. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну давайте, давайте с вас начнем, вы, да? Или с май, вас, Зоя? В мае 2019 -го года ко мне пришли два инженера с Харьков-Горгаза, у меня частный сектор сказали, что прошло 5 лет, и мне надо на поверку сдавать свой счетчик. Хотя у меня в паспорте счетчик я могу сдать через 8 лет. Ну, я согласилась. После того, когда они сняли мой счетчик, запаковали его и пломбировали, они мне предъявили акт о порушении. Я спросила, почему такие акты. Они мне говорят, мы такие акты всем подряд выдаем, вы не переживайте, это обычные стандартные акты. Ну, я подписала. Значит, потом на проспекте Гагарина 172А была так, так называемая экспертиза моего счетчика. Значит, они когда его распаковали счетчик, сразу начали говорить, что здесь есть механические повреждения ведликого механизма. Мы с мужем возмутились. Они начали нас сразу оскорблять. На мою просьбу, чтобы они отдали этот мой счетчик газовый, я хотела его сама отвезти на незалежную экспертизу в Бакариус. Они ответили отказом. Даже когда я вызвала полицию, они мне все равно не отдали счетчик. Вот. Комиссия, была. Комиссия признала, написала мне штраф в 184 тысячи. Я подала, суд, я подала иск в суд. Вот. Суд обязал их мой счетчик значит, привести на незалежную экспертизу в, в Бакариус. Бакариус провел экспертизу, никакого механического повреждения, великого механизма нету, никакого втручания нету. И суд вынес в мою пользу решение. Вот, первая санкция, да, это районный суд московский. Вот. Я очень благодарна ребятам, Дмитрию Булаху, Игорю Синицкому в поддержке. Они очень мне помогли. Ну, вот так вот. Давайте продолжим тогда. Да, Татьяна, пожалуйста. Ну, у нас, собственно говоря, очень похожая история. Мы вызвали представителей Гургаза сами вызвали, потому что за 8 лет нам никто ничего не проверял. Вот они пришли с анти... Слесарь пришел, да, и э, ну контролер. Все сняли счетчик, затем мы за ним поехали тоже, также точно в Гургаз на проспект Гагарина. Мы все это делали под видеосъемку абсолютно. Вот и просто ребята, работники, молодые ребята, представители Гургаза. То есть э, нам сразу тоже э, дали акт о том, что было втручание, да, то есть э, пломба на счетчике не соответствует заводскому оригиналу э, и Пришел потом метролог. Мы когда попросили, ну просто для себя, чтобы понимать, дайте нам для сравнения, покажите нам, какая должна быть оригинальная вообще пломба завода. Нам сказали, у нас ее нет. Ну на вопрос, а как вы вообще проводите экспертизу, как вы это все сравниваете, да, ну хотя бы мы как владельцы счетчика, мы имеем право знать, что она из себя представляет, как она выглядит. У нас ее нет. Все вопросы комиссии. Хорошо, все, послали нас на комиссию, назначенное время мы при. Ехали, выстояли целый день в очереди, потратили кучу времени, кучу здоровья, ну, в общем, не сует рабочего времени. Ладно, это не важно. Вот. Потом нас просто пригласили в комнату за круглый стол. Там не было вообще представителей Гургаза, я так поняла, там сидели, наверное, юристы их. И просто нас, с нами даже не стали общаться, нам просто дали акты, подпишите, и вот вам чек, ну, не чек, в общем, на оплату штрафа, там, счет порядка 100 тысяч, там что-то такое, я уже, честно говоря, не помню. Ну, все, все это тоже мы фиксировали видеосъемкой, и собственно все, ну, дальше мы пошли по тому же пути, что и Зоя мы подали в суд, мы сделали две экспертизы независимые, одна из которой, из института Бакариуса, где в выставке звучит о том, что никакого втручания не отбывалось. Ну, вот дальше у нас теперь суды. Спасибо. Владимир, пожалуйста. В 2018 году пришли работники Горгаза, приехали 4 человека, раскрутили трубу, загнали туда крот, у них специальное оборудование, думали, что левая врезка. Они когда проверили, все нормально, все в порядке. Потом они пошли по счетчикам, по счетчикам они сразу сказали, что у нас есть подозрение, что пломбы не соответствуют заводу-изготовителю. Это не так сразу сделали определение. И начали выписывать акты. Акты на снятие счетчиков, что у них есть подозрения. И я эти акты не подписывал. Потому что... Зачем, правильно? Сдались, сдали, то есть я отвел счетчик на экспертизу. Там было заключение, что пломбы не соответствуют заводу-изготовителю. Аналогичная ситуация как и во всех, именно так она дали заключение, что есть вмешательство, но они сказали, как, опять же, что? Я говорю, откуда вмешательство, допустим? Они говорят, мы всем выписываем, вот как все говорят, всем выписываем такое заключение. Ничего страшного, здесь только не соответствует пломба заводу-изготовителю, вашего вмешательства, вашей вины там нет. Вот это что интересно, они сразу сказали на первой экспертизе. Ну там дневник на проспекте Гарина, на Зерновой. Дальше я сделал независимую экспертизу. А, дальше комиссия. Комиссия назначили штраф 126 тысяч, кажется, за два счетчика. Я сделал независимую экспертизу в Институте Баквариуса. Но там выявилось то же самое, что написали на Зерновой, тоже написали и в Баквариусе. То есть заключение почти одинаковое, что есть подозрение на вмешательство. Ну как-то так я вот... То есть вот, все, пока на этом ситуация в подали, Да, подали в суд, благодаря Ольге Петровне вот, мы подали в суд на Харьков-Баруаз. И ждем, вот второй год в суды переносятся, ждем... Но вы штраф не оплачивали. Штраф нет, не оплачивали. Угу. Ольга, ну прокомментируйте, пожалуйста, вот все, что мы сейчас услышали. Добрый день, меня зовут Негодова, Ольга Петровна, адвокат адвокатского объединения Юрга Ассенарга. Значит, что я хочу сказать? С, наверное, конца, середины конца 2018 года к нам стали поступать массовые обращения потребителей относительно неправомерных действий работников Горгаза. Это явление приобрело действительно массовый характер, и по моему субъективному мнению, это действительно является какой-то просто волной, волной уничтожения, волной... Просто человеческих судеб. Вот, например, умолчал Владимир о том, что данные неправомерные действия работников Горгаза повлекли за собой такие последствия, как... Он просто вынужден был закрыть свой бизнес, который у него раньше функционировал. Они занимались цветочным бизнесом, в своем саду выращивали цветы в теплицах. На сегодняшний день они вынуждены были полностью отказаться от услуг Горгаза, они, и по сути остались без средств к существованию. Вот, относительно самой ситуации, которая возникла, и действий Харьков-Горгаз. Хочу обратить внимание на следующее. По сути, поверки счетчиков, они должны проводиться безоплатно за счет средств самого ГУРГАЗа. Но, но законодательно предусматривают, что если есть какие-то подозрения на вмешательство, тогда проводится так называемая экспертиза, которая проводится самими работниками с привлечением сотрудников в Метрология. Сами работники Горгаза не имеют права проводить поверку счетчиков. Поверку счетчиков проводит только работник метрологии. Значит, массово, и получается, что к чему, к чему это приводит, к чему приводит? К тому, что, еще один момент хочу обратить, значит, в связи с тем, что если вдруг пропущен срок поверки по вине непосредственно Гургаза, а это Гургаз должен отслеживать не потребитель, а время проведения поверки, которое составляет 8 лет на сегодняшний день между поверкой счетчиков, то они не имеют права насчитывать никаких совершенно штрафных санкций и дополнительных платежей. Для того, чтобы обойти эту норму, они инициируют так называемые экспертизы, в которых выявляют в основном основная масса нарушений, которые они пишут, это не соответствует именно пломб образцам завода-изготовителя. Какое же было наше удивление, когда на адвокатский запрос по поводу того, где же, с чем они сравнивают, вот как говорили пострадавшие, обращали внимание на это, с чем же сравнивают работники Горгаза, соответствия и несоответствия пломб, мы выяснили, что никогда, никогда завод-изготовитель по данным образцам счетчика не давал официальных образцов, и они руководствуются своей собственной коллекцией, собранной неизвестными людьми. И это повергло нас, мягко говоря, в шок. На... Экспертизы, которые проводятся сотрудниками ГУРГАЗа, проводятся, значит, после экспертизы, которая проводится, они должны обязаны провести поверку. Поверку проводит сотрудник метрологии. Этой зимой выяснилось, что у сотрудников метрологии ранее также не было образцов пломзавода-изготовителя, завода официально их, те, которые были официально предоставлены. Вот. Поэтому, по сути, эти проверки, ну, мягко говоря, совсем не соответствуют, скажем, да, букве закона, но тем не менее они влекут за собой э, такие начисления э, сумасшедшие для людей, которые э, на сегодняшний день э, действительно обвергают в шок. Э, что хочется, на что хочется обратить и что хочется посоветовать людям, к э, э, которым, может быть, придут или уже приходили э, сотрудники. Э, первое. Э, всегда проверяйте у них... Э, э, их удостоверение и направление, кто эти люди. Если у вас обязательно все снимайте на камеру, фиксируйте на камеру, на все всевозможные средства, там, цифровые носители и так далее, значит, если у вас вам пытаются написать акт, значит, обязательно сфотографируйте свой, сфотографируйте свой счетчик со всех сторон имейте в виду, что у вас есть возможность есть право не идти на поводу у работников Горгаза, а пойти альтернативным путем и сразу предоставить данный счетчик на экспертизу соответствующего учреждения, например, Суд Бакариуса, провести там экспертизу, минуя их внутреннюю экспертизу, значит, и таким образом, таким образом просто обезопасить себя от неправомерных действий сотрудников. Ну вот, по сути, такая рекомендация. А вот можете еще прокомментировать да. вот сейчас Зоя и Татьяна говорили о своих делах. А как удалось отстоять вот все-таки их сторону? Потому что тут, тут тоже, да, не совсем вот вы знаете даже после суда уже вот суд состоялся в мою пользу они вот эту сумму в восемьдесят тысячи мне положи, значит мне написали в этот нет, в доставку газа и постоянно да и постоянно мне звонят с Раньше это была красношкольная набережная 18, а, а сейчас это гимназическая набережная То 18. То есть вы да. суд? А, а да, вам... уже суд был, да, уже суд мою пользу. Они мне оттуда звонят и просят, чтобы я заплатила. Якобы это не тот штраф, который они мне написали, а вот это за девятнадцатый год у меня непонятно какой штраф. И еще я, вы знаете, забыла, что сказать, когда они э, в мои месяцы у нас сняли счетчик газовый. От радости, когда бежали, они мне поставили обменный фонд, очень плохо поставили счетчик. Если бы я не встала в 12 часов ночи, извините меня, в туалет, то мы бы вообще бы втроем бы не проснулись бы. Вы понимаете? Что была утечка? Ужасная газа. была утечка газа. У меня, я вызывала газовую службу, у меня все эти документы есть. И я это все предоставляла в суд. Да, я вот просто, да, иными словами, там если вкратце, как это работает. Приходят э, люди из горгаза, причем приходят они в нарушение процедуры, не предупреждая, зачастую могут приходить. Это тоже нужно вот просто потребителям, обычным людям знать. Это, кстати, касается в основном людей, которые живут в частном секторе. Потому что именно частный сектор, для них лакомый, так, лакомый кусок, потому что там большое потребление газа. Ну, в квартирах там потребление газа маленькое, там, в принципе, их они туда особо и с такими схемами и не ходят. что там штраф большой не начислишь, там только варочный газ. Вот. И они приходят и подсовывают фактически ну, доверчивым обывателям акт про порушение сразу. Говорят, что у вас счетчик, что-то чуть-чуть не так, но это все нормально. Мы так всегда делаем. Ни, ни в коем случае нельзя подписывать акт про порушение. То есть когда ты подписываешь акт про порушение, ты уже признаешь, что ты, ты признаешь порушение. Вот. Ну и потом на экспертизах так называемых они сравнивают пломбу непонятно с чем. То есть у них нет эталона, то есть можно сказать, что с чем вы сравниваете, да, какой у вас образец и какой вот, в данном случае какая пломба. У них нет эталона, нет образца. Это просто, извините, там субъективное мнение отдельных людей. Это, кстати, касается не только частных лиц, это касается и предприятий. Такая ситуация такая же с предприятиями, там вообще штрафы миллионные бывают. То есть по той же схеме у вас счетчик какой-то не такой, пломба не такая. Все это делается на самом деле не для того, чтобы получить штраф. Когда людям этот штраф после комиссии выписывают, ну сумму они узнают, там 184 или 100, там, у кого разные штрафы, сразу появляется бегунок, mm -hmm. который предлагает порешать наполовину. Ну, не 184, а сколько, 92. И все, и мы типа отвяжемся. То есть тут даже вопрос не в штрафе, а вопрос в том, что конкретная схема, кто, ну, где задействованы, надеюсь, только лишь эта комиссия, эти поверщики, эти слесари и их начальство. Надеюсь, не все руководство Харьковгаза. Соответственно, они там себе, ну, извините, с каждого домохозяйства можно, вот ну, как тут примеры, от 2 до 3 тысяч долларов получить с каждого домохозяйства. Сто, ну, это Я даже не знаю, сколько или тысяч. Это вот такие вот такая схема может принести. И это массовое явление, это массовая ситуация, Просто есть люди, которые, скажем так, неформально порешали, о чем я говорил, они не могут об этом говорить, да, то есть они уже, скажем, эти претензии сняли коррупционным путем. Но таких историй много. А я... к, вам, к вам обращались, вот то, о чем Дмитрий говорит, к вам приходили с таким предложением, чтобы, скажем так к нам нет, потому что мы как бы все было понятно, что мы пойдем до конца. Но я знаю, что по нашей улице я точно знаю, три человека порешала вопрос, каким образом, официально ли они заплатили, неофициально. Правда, я не знаю, но три человека закрыли этот вопрос. У вас? Нет. Не было такого, да? Ну, то есть вы знаете, что такие ну, случаи. есть? Ну, такие случаи есть. У меня есть такие люди, которые, скажем так,. Ну, через 10 тысяч... Ну, да, людей. не хочу оценивать Они их действия, как но это... Через десятых людей. Понятно. Мы с этой проблемой, кстати, ходили к областному прокурору, я хочу сказать. Были на приеме у Фильчакова, Александра. Написали заявление. Где-то месяц назад уже были у него на приеме. Должно, по идее, идти следствие. Пока мы не знаем никаких следственных действий. Надеюсь, что прокуратура, скажем так... Что-то делает в этом направлении. Но вообще вся ситуация, это на самом деле про монополию, потому что они действуют так, именно потому что они монополисты. Они штрафуют людей только потому, что они могут. Больше никаких оснований часто нет. Это просто я могу, у меня такая процедура, когда я сам для себя принимаю решение. решения. И эти люди, которые пошли в суд, это единицы. На самом деле в основном все либо, если небольшой штраф, просто платят, либо как-то закрывают по-другому эти вопросы, к сожалению. К сожалению. И поэтому это, это считано на такую, часть на наивность, а часть на такую сговорчивость. Ну, я хочу, в принципе, обратиться вот к людям, что если у вас была такая проблема, или есть на данный момент, если вы стали потерпевшим такой ситуации, когда к вам пришли вот такие слесаря с Харьков Горгаза, других газораспределительных каких-то компаний в области, сняли счетчики шьют вам какое-то втручание липовое, вот телефон, по которому вы можете звонить, это телефон наш, наш офисный телефон, мы точно вас проконсультируем, мы точно вам поможем, если пришли люди снимать ваш счетчик на поверку, без документа, без уведомления предварительного, о чем должно, как они должны это делать, телефон тоже звоните, мы вам поможем в любом случае консультативно, как минимум, а как максимум, эту ситуацию просто нужно останавливать, я обращаюсь к руководству Харьков-Гургаза, надеюсь, что, вы не, что они не в этой схеме. Мы готовы предоставить всю информацию о фамилиях, о должностных лицах, о работниках, которые задействованы в, этом, в этой схеме, для того, чтобы вы могли адекватно отреагировать, надеюсь, что вы отреагировали. Я весной, кстати, пытался связаться с Харьковгоргазом, с руководством, это было безуспешно к сожалению. Но надеюсь, что их эта ситуация заинтересует, потому что это проблема массовая. И если мы, скажем, если они хотят быть какой-то сервисной реальной компанией, а не какой-то коррупционной клакой, то я думаю, что стоит на такие вещи реагировать. Причем я думаю, что там ситуация критична для многих. Штраф, извините, 180 тысяч. Это не, не каждый человек его может вообще в принципе выплатить сразу, да, там это ну, значительная сумма. И для многих домохозяйств это критическая сумма. Поэтому я прошу отреагировать прокуратуру, правоохранительную систему, правоохранительные органы и руководство газораспределительных компаний. Потребителям же я со своей стороны, мы все готовы оказать всю возможную помощь. Звоните, не стесняйтесь, если такая ситуация возникала или вот сейчас возникла, Пожалуйста, телефон, ну, в рабочее время, конечно, там, до 6, до 70, 10, до 70 часов вечера. И мы с удовольствием вам поможем. Скажите, обращались ли вы на завод изготовителей вот этих вот счетчиков и эм, пломб, чтобы завод вам дал этот экземпляр? А завод-изготовитель на сегодняшний день, вот по счетчикам непосредственно по Владимиру, он уже на сегодняшний день не функционирует. Он номинально функционирует, но по сути у него производственных, производственных мощностей больше нет. Там остался один директор и один бухгалтер. Все. Представитель? Да, представитель в да, составе. В моей ситуации. Да, да -да. После института Бакариус свои счетчики отвез представителю завода изготовителя, значит, именно они. Представителя, то есть он с представителем метрологии? А не нет, нет, вы путаете. Нет, это не был представитель завода-изготовителя. У нас на сегодняшний день э, открыт э, рынок поверок. У нас поверки может осуществлять э, организация mm -hmm. уполномоченная, не только Харьков Горгаз, э, но и другие организации. И вот э, одна, э, один из э, таких уполномоченных представителей, это не в качестве рекламы, а для, информационной, значит, для информации потребителей. Есть ФОП Линенко, который, у которого завод-изготовитель уполномочил проводить экспертизы. И он совместно с нашей Харьков-метрологией проводит поверки, в том числе он работает по всей Украине, выигрывает тендеры. То есть это абсолютно официальный человек, который выдает официальные документы, которые подтверждают то, что счетчик прошел поверку. Он корректно считает, значит, никаких там вмешательств. проблем, вмешательств и так далее в этот счетчик нет. И этот документ, по сути, равнозначный с теми документами, которые выдает Харьков-Горгаз. Ну, ничего там, чтобы они делали они, не мог делать он, в принципе, закон позволяет. Вот. поэтому обратились именно к нему, и у него, наверное, единственного человека есть именно письмо завода-изготовителя, но он не является официальным представителем завода. Он просто уполномочен в своей деятельности, в том числе и заводом-изготовителем конкретных счетчиков на проведение этих экспертиз. Вот и все, вот, вот такая история. Вот. К сожалению, завод просто не функционирует. Это решение. касается всех все еще. Вот это одинаково, что здесь щучка. Mm -hmm. Здесь был прямогаз. А здесь... вот тоже, и да? Сам, то самое. Прямогаз да? и сам газ, да? Да. да. А. Вот. А. Вот чешская еще стоит. Завод был совместный, чешско украинский а пломба еще щучка словацкая. Пришли. Это моя ситуация. Да, то есть это был один из первых счетчиков, там был завод-изготовитель, изначально это производство было перенесено в Украину, поскольку это было совместное чехо словацко украинское да. производство, вот. и первые пломбы были сделаны еще там, потом они были перенесены сюда, они немного изменили свою форму, но никому это не интересно, никому это не докажешь, поскольку работники Горгаза, опять же я повторюсь, руководствуются какими-то своими собственными коллекциями, собранными кем-то, и неизвестно, по какими, которые они никому не показывают, ни при каких обстоятельствах. Дима, ты говоришь, что пытался связаться с руководством Гургаза. Как это проходило и что они, может, ответили? Очень просто. Я несколько раз звонил, собственно, в приемную и руководителя, уже не помню фамилию, и заместителя, и представлялся, говорил, что так и так есть проблема с тем, что людей фактически пытаются принудить к уплате штрафа, а видно, ну, очевидно, что это ну, просто ситуация супер детерминированная, они не, ну, там, они до деталей совпадают, говорю, что, ну, как бы есть проблема, надо, так сказать, эту проблему просто вы хотя бы чтобы сами посмотрели, потому что это выглядит вызывающе. Ничего. Нет никакой а, а еще вот Интересно, они предлагали вам оплатить штраф? Это на какой-то счет положить деньги или наличными? Вот, то есть, а, или... Пришла сразу выписали счет, выписывают счет сразу. У меня был выписан счет, когда была комиссия. Мне комиссия выписала счет. Там счет был сто восемьдесят четыре тысячи. Ну там сто 183 там с копейками я просто округлила сто восемьдесят четыре тысячи. Они считают газ мне за полгода последних по 11 гривень. ну якобы было втручание, якобы я воровала газ. Вы понимаете? 19 тысяч кубов они там пишут. То есть вы должны были деньги положить на счет да. харькова да? Ну, там, по-моему, киевская какая-то, я не знаю, они там, не помню. Расчет. Ну, на, на счет расчет, харькова расчет, Газа, расчет, да, да, да. Расчетный счет не был, да. Дим, и этот телефон, чей это телефон? Это телефон наш офисный, это Харьковского антикоррупционного центра 066-246-4846. Это просто мы консультанты, ну, так как мы в этой ситуации уже, мы уже имеем какой-то навык какой-то опыт понимания, Функционирование этой истории, мы готовы помогать людям. Я просто знаю, что таких ситуация сейчас, может, уже пристановилась, но знаю, что таких ситуаций было очень много. И я призываю не только тех, у кого эта ситуация жива сейчас, а у тех, кого она была, выходить на связь. Потому что если это было, ну, для меня лично, мой, ну, моя личная оценка это напоминает чистую преступную группировку внутри монополиста, которая, ну, это мое личное мнение которая просто пользуется монопольным положением на рынке и фактически просто безосновательно людей ну, там, пытается оштрафовать, получить какую-то выгоду, может быть, не, даже незаконную в том числе. И, ну, как мы видим, суды как бы, принимают реш обратное решение. И После независимых экспертиз, поймите, это время, это деньги, это силы. Ну, не каждый готов идти с этим в суд, ну, но мы знаем, что у нас, к сожалению, там люди не ходят. Там Если, например, штраф 10-20 тысяч будет выписан, люди, скорее всего, заплатят, чем пойдут в суд. Потому что когда там 100 с лишним, люди уже, конечно, в безвыходной ситуации. Поэтому, соответственно, с этим нужно разбираться, в том числе со стороны правоохранительных органов, потому что это выглядит, ну, честно говоря, по-хамски просто. Просто маленькая ремарка в этом плане относительно сумм если сумма не такая большая, чтобы просто для понимания провести в Институте Бакариуса экспертизу по данным счетчикам, по данной проблеме, стоит больше 12 тысяч гривен. Ее нужно провести уже сейчас. И не каждый человек имеет возможность оплатить эту экспертизу, а безоплатно экспертизы проводятся только в рамках уголовного производства досудебных расследований. Поэтому, видимо, Опять же, мое субъективное мнение, видимо, злоупотребляя и пользуясь пониманием этого, работники Гургаза вот таким способом проводят экспертизы и взыскивают с людей такие астрономические суммы. Вот такая история. Понятно, спасибо вам большое. Спасибо. Да, на этом будем заканчивать.